Oh. Я пила, да, водочку. Э -э -э -э, водочку и я пила молока, да, и Льодрищи, не камар, кума, да, никома, Эта, ума, да куми, сутка, ой, ой, ой, а же ты меня, ну, ну поцелуй, ну поцелуй меня,